Помолилась мать о сыне, помолилась о скорбя, Где ж ты милый, мой любимый, мое милое дитя, Пусть хранят тебя святые, От жестокости войны, О а берегом пусть и ныне, Только маминой мольбы. Но не выплака на горе, В этом споре у людей Здесь фашизм всегда лишь горе, Он проклятие людей. Помолилась мать о сыне, помолилась о скорбя. Ты не спи, сынок мой милый, не проспи беду, дитя. Пусть оружие святыни бережет тебя в пути, Отчий дом он, в сердце милый, он всегда с тобой в пути. Пусть огнем земля пылает, пусть огнем земля горит, Пусть бандера в ад ступает, свет возьмет свои бразды. Да, сегодня враг ликует. не жалея никого Но придет расплата, люди, за звериное лицо Подымайся, люд российский, подымайся, люд честной Горе, горюшка, не горя, надо встать за свет горой Помолилась мать о сыне, помолилась о скорбя. Ты приди, живой, любимый, ты приди домой, дитя